Всем доброго времени суток, катаны, с вами Ази. И я продолжаю рассказывать о своем суровом прошлом. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о том, как я снимал жилье. В общем, был уже тогда 2010 год, я учился в аспирантуре, работал на полставки лаборантом-химиком, плюс получал небольшую стипендию за аспирантуру. Денежек в моем кармане хоть немного, но все-таки были. Поэтому я и решил, а чтобы не съехать от мамы и попробовать пожить отдельно. Первая моя съемная квартира была гостинкой. Это, насколько я помню, было здание советское, типа общаги, которое располагается на проспекте Свободный в городе Красноярске. Что было круто, так это то, что данный дом располагался недалеко от квартиры моих родителей, поэтому я частенько ходил туда пешком, а иногда мог ходить пешком и от работы, которая находилась, ну, примерно в 40 минутах ходьбы от дома, то есть была еще подальше. Но зато можно было прогуливаться по лесу и собираться с мыслями. Это было очень круто, романтично и успокаивало меня. На самом деле комната, которую я снимал, была почти гостинкой. То есть была такая квартира, поделенная на две комнатки. Был общий санузел, но в моей комнатке была небольшая раковина, в которой можно было мыть посуду. Диаметром эта раковина была буквально сантиметров 30. Туда практически ничего не положишь, но это на самом деле хорошо, потому что посуда никогда не стояла грязная в раковине, я старался всегда мыть ее сразу. Также в этой комнатушке была стиралка. То есть стирал свое белье, я фактически в комнате. И мне крайне повезло, что ни разу за мое пребывание там эта стиралка не потекла. Ну а из остальных бытовых благ там был только диван до да стол с табуреткой. Что в принципе меня устраивало. Своих вещей я перевез немного. Комод мне не требовался, в основном я развешивал все на гвозди. Ну и буквально можно сказать, жил на чемоданах. Соседи, конечно, были буйные, это была семья, которым уже было за 30, муж с женой и маленькая дочка. Они постоянно пили, дрались, иногда буквально стукались в дверь моей комнаты. Там, кстати, у меня было две двери, одна железная, другая деревянная, что очень удобно. То есть, фактически, это была маленькая квартирка. Все это, естественно, запиралось на замок, и получается, у нас также был общий коридор. Что мне не нравилось в этой квартире определенно, то, что на площадке был график, по которому жильцы каждой комнаты должны были мыть полы. В общем, несколько раз мне пришлось отдраить весь коридор. Заехал я в квартирку на свободном, получается, в июле-августе 2010 года, а съехать мне пришлось зимой, в декабре того же года. То есть прожил я там буквально 4 месяца. И под конец моего проживания там, когда в нашем городе Красноярске ударили крепкие сибирские морозы, в комнате был такой дубак, что невозможно было нормально спать. Приходилось ежиться, как я только мог, и укрываться всем, что только было под рукой. Не спасал даже маленький слабенький обогреватель, который также достался по наследству от арендодателя. Да, забыл упомянуть, что от арендодателя также достались плитка и холодильник, поэтому в принципе всем для того, чтобы жить нормально, я был обеспечен. Так вот, в конце 2010 года мне пришлось съехать из квартиры, потому что, в общем, у меня была такая тема, что я мог попасть учиться во Францию. Мне необходимо было собрать все нужные документы и в конце декабря 2010 года я полетел в Москву, чтобы в посольстве мне сделали французскую визу и не туристическую, а какую-то особую, студенческую. Но о том, как я бывал в Москве и других городах я расскажу как-нибудь в следующих выпусках, а мы продолжим дальше. Настал 2011 год, с Францией у меня не срослось из-за того, что я просто заболел и не смог улететь в Москву повторно, чтобы снова попасть в посольство. После нескольких месяцев жизни в родном доме, которое показалось мне просто адом, я вновь задумался о том, чтобы подобрать себе съемную квартирку. И вот получается в мае 2011 года, буквально это было на 9 мая, у меня появилась небольшая комнатка в трехкомнатной квартире. Место, в которой располагалась квартира, было недалеко от предыдущего места жительства, улица Красномосковская. Но кто живет в Красноярске, тот сразу поймет, что Красномосковская недалеко от проспекта Свободный. Хозяйка той квартиры была жуткая бестия. Помню, как она была готова удавиться за деньги. После того, как я уже съехал из квартирки на Красномосковской, она еще некоторое время звонила старым жильцам и пыталась выдавить у нас деньги, чтобы мы заплатили долг за телефон, которым никогда не пользовались. На тот момент долг составлял немного много ни мало 60 тысяч рублей. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Естественно, эту сумму я не заплатил и все, до свидания. Комнатка, естественно, была неблагоустроена, никаких раковин, санузлов и даже стиралки в ней не было, совершенно обычная трехкомнатная квартира, отдельно туалет, отдельно ванная комната, в ванной комнате, помню, постоянно бежала вода и еще там барахлил выключатель света. Поэтому, например, если кто-то заходил в туалет в то время, когда человек моется в ванной и включал свет в туалете, в этот момент совершенно непроизвольно мог выключиться свет в ванну из-за того, что что-то там отходило, и человек, который мылся в ванной, постоянно орал свет, включите свет. Напротив моей комнатки жила девушка, а так сказать на перекрест жили еще два парня, родственники. Кстати, один из парней соседей был анимешник, частенько к нему приходили девушки-анимешницы, которые устраивали в нашей коммуналке собрание на кухне. И представьте себе, иногда я попадал в такую неловкую ситуацию, когда ты выходишь из комнатки на кухню взять что-то пожрать, выглядишь ты, мягко сказать, не комильфо, и там на кухне тебя встречает целая толпа девушек, которые обсуждают очередного Наруто. В такие минуты я просто краснел до кончиков ушей. Насколько я помню, коммуналку мы платили отдельно от арендной платы, но сумма там была невысокая. Однако, что не очень хорошо, наши возможности в плане использования всех коммунальных благ напрямую зависели от того, что все соседи заплатят за коммуналку. И в частности возникала такая ситуация, когда соседка напротив не заплатила за электричество. Из-за чего у нас отключили свет на несколько дней. Ну, для меня это, в общем-то, не проблема. Я всегда мог переночевать у мамы и посидеть, поиграть в комп в тех же Assassin's Creed Brotherhood и Revelations, которые как раз тогда выходили. Райончик, на самом деле, в котором мы жили, был весьма гаповской. Летом во дворе постоянно орали, не давали спать. Еще я помню, буквально в первый месяц после моего переезда, где-то возле подъезда появились котята, и они очень часто мяукали там по ночам. Кстати, был очень забавный случай. Как-то к нам подходит соседка и говорит, «Ну, ребята, я хочу решиться на важный шаг в своей жизни, и, конечно, обязана вам об этом сообщить, поскольку живем мы здесь все вместе». Я сразу такой задумался, что она хочет. Выйти замуж... Или у нее будет ребенок. Но она такая говорит «Я решила завести котенка». Ну тут я сразу выдохнул. Думаю, котенок – это нормально». Хотя потом эта хозяйка, когда ее не бывала дома, она, естественно, поручала нам присматривать за кошкой. Естественно, мне приходилось и убирать за ней, когда она нагадит, и кормить ее. Я помню не очень приятный случай, когда я принес жареные пирожки, и пока я ходил куда-то по делам, эта кошка взяла и весь пакет с пирожками утащила на кровать к соседке, от чего у нее потом еще образовалось огромное жирное пятно. И она начала жрать эти пирожки там. Ух, как я тогда был взбешен. Прям мотыкал эту кошку носом в пирожки. Район, в котором я жил, также был недалеко от дома, поэтому для меня не было никаких проблем, чтобы, например, пойти переночевать дома или просто посидеть вечерочек после работы у мамы, поиграть в ком, а потом спокойно пойти спать в свою комнатку. В начале 2012 года все старые соседи съехали, у нас появились новые соседи, еще более проблемные и буйные на самом деле, чем старые. Я помню, что они там и и пили, и наркоманили, и приводили каких-то странных девушек легкого поведения. В общем, выспаться в такой квартире для меня это было огромной проблемой. Впрочем, если вы живете на съемной квартире с соседями, для вас всегда проблемой будет нормально выспаться. Ну, естественно, под конец моего пребывания там я уже перестал все это выдерживать. Необходимо было срочно переезжать. К тому моменту, в марте-апреле 2012 года, у меня появилась возможность получить служебное жилье, чем я и воспользовался. За время моего пребывания на съемной квартирке на Красномосковской я уже успел обзавестись какой-никакой мебелью. И, естественно, все это приходилось перевозить. Да и вещей там было немало, одежда, посуда, все такое. И на самом деле большую часть всего этого я перевозил на собственной машине. Тогда это была девятка. Итак, шел март-апрель 2012 года. Я наконец-то получил комнатушку в служебной квартире от своего института. Спокойно туда переехал. И я не зря сказал слово «комнатушку», потому что это была ну просто маленькая коморочка. 9 квадратов. Но с другой стороны в служебном жилье были и плюсы. За аренду мне платить не приходилось, только лишь коммуналку. И то мы делили коммуналку за квартиру на всех соседей. Из соседей там жили мои коллеги, которые также были и моими соседями по лабораториям в институте, где я работал. Мы частенько пересекались, как на работе, так и на служебной квартирке. Потом со второй комнатки, которая была напротив меня и которая была ну чуть побольше моей, Сосед-коллега сам съехал, однако туда заехала жить его родственница, сестра. Что было, кстати, не совсем легально. И мы все это терпели. Сейчас расскажу забавный случай, чтобы вы поняли, насколько неудобно мне там жилось. В плане того, что моя комнатушка была настолько маленькая, что даже выключатель света не был внутри комнаты. Он был, представьте себе, в коридоре, рядом с выключателями света в туалете и в ванной. И что самое, блять, бесящее Соседи постоянно путали выключатели Света в ванной, в туалете и в моей комнатке И представьте, ночью кто-нибудь сходил в туалет Особенно если по пьяне Они часто любили ходить в туалет по пьяне Включили свет в моей комнате Мне приходилось вставать, идти, открывать дверь И заново выключать этот чертов свет В общем, в эту комнатку, в которой я жил Едва влезали диван, книжный шкаф стол с микроволновкой и в принципе то и все в плане декора и уюта эта квартирка была также самая неуютная из всех в которых я жил стены везде были облуплены плентуса отваливались кухня вообще не сделана. когда я только заезжал туда на ней даже не работала раковина и не было плиты Смеситель в ванной постоянно тек, мне лично приходилось несколько раз ставить новый смеситель, причем за свой счет, соседи даже ни разу так и не рассчитывались за него, но при этом очень быстро ломали все смесители, которые я ставил. Ванна там всегда была забита, и даже когда ты мылся с незакрытой затычкой, она все равно наполнялась примерно где-то наполовину, это было очень отвратительно. Родственница моего коллеги, которая жила напротив меня, постоянно приводила какие-то буйные компании, чтобы потусить. Естественно, выспаться в таких условиях я не мог. Это просто жутко бесило, когда ты не можешь выспаться, а тебе завтра рано утром на работу. Да и эти алкаши еще и свет нормально не могут выключить. Мне приходится вставать и постоянно выключать его за ними. Да, условия жилья меня, конечно, жутко бесили, но в принципе жить было можно, да и тем более за такую плату. Проблема, конечно, была еще и в том, что квартирка находилась очень далеко от моего дома и особенно от моей работы. Я добирался туда минут за 40 на машине, а уж на автобусе, наверное, часа за полтора. И частенько, в общем-то, я даже не ночевал в этой комнатке, потому что мне просто удобнее было оставаться у мамы. Но мне всегда было интересно открывать для себя новые районы Красноярска, и я буквально весь советский район, и в частности микрорайон Северный, в котором мы жили, облазил но вот просто полностью, и изучил его буквально как свои пять пальцев. Так что если я поеду сейчас туда, без труда сориентируюсь где что, потому что Северный для меня теперь как родной район. На той служебной квартирке я прожил три с небольшим года. Примерно с апреля 2012 года по октябрь 15 Но соседи, хотя и были буйные, все-таки они были не конфликтные. Хотя, например, пару раз совершенно нелегально заводили то кошку, то собаку. Это также жутко раздражало, потому что иногда эти животные ссали или срали прямо в коридоре. И что самое обидное, соседка могла запереть бедное животное у себя в комнате и уехать куда-то по делам буквально на неделю. И представляете, как это животное там жутко орало. Мне вообще казалось, что эта кошечка или собачка умрет там. Ну, вроде бы, к счастью, все обошлось. Недалеко от нашего дома проходила железнодорожная линия. И, кстати, железнодорожная линия проходила вообще недалеко от всех съемных квартир, на которых я жил. Поэтому слышать постоянные гудки и шум поездов я также привык. Но, как я уже рассказывал в одном из прошлых роликов, мое детство буквально прошло возле железнодорожного переезда, поэтому шум поездов меня просто-напросто убаюкивал. Что, кстати, интересно, именно там, недалеко от станции Красноярск-Северный, я снимал свой обзор зеркалки Sony A58. В общем, буйная родственница моего коллеги съехала буквально за пару месяцев до моего отъезда, и то из-за того, что ему пришлось уволиться с работы по семейным обстоятельствам так что буквально последние пару месяцев, сентябрь-октябрь 2015 года, я хотя бы пожил спокойно. И иногда я даже специально ходил в комнату напротив, чтобы записывать там ролики, поскольку в этой комнате было полно ковров и звукоизоляция была намного лучше, чем в моей маленькой комнатушке. Но, увы, в сентябре-октябре 2015 года я потерял свою работу, меня пнули под жопу с аспирантуры и с работы химиком, ну естественно, служебную квартирку я также потерял.